Пищеварительная система. К одну ротовой полости прикреплен очень подвижный язык. Слюнные железы, развитые у птиц, не одинаково. У некоторых, например, козадоев, почти отсутствуют. У ряда птиц длинный пищевод образует расширение зоб, где пища накапливается и начинает перевариваться. У голубей из стенок зоба в период гнездования птенцов выделяется жирное творожистое вещество, молочко, которым они кормят своих птенцов. Пищевод ведет в тонкостенный двухкамерный желудок. В железистом отделе пища подвергается воздействию секрета пищеварительных желез. Вслед за железистым располагается толстостенный мускульный отдел желудка, высланный плотной рогоподобной кутикулой. Здесь пища перетирается специально проглоченными птицей камешками. Тонкий отдел кишечника относительно длинный, в петле 12 кишки лежит поджелудочная железа, задняя кишка укорочена и открывается в клааку.